Я, тебя, звезды. Это больше, чем просто люблю. Я, тебя, звезды. Тебе сердце свое я дарю. Я, тебя, звезды. Ты меня окрыляешь. Я, тебя, звезды. Ты меня вдохновляешь. На звезды смотрят, когда очень плохо. От звезд не требуют горы свернуть. Я, тебя, звезды. И это так много. Я тебя связала. и в этом сосуд.